Всем привет! Поздравляю всех с наступившим Новым Годом! Сегодня в ролике я вам покажу крутой скрипт для плюс один блок каждую секунду. Для этого переходим на мой личный сайт, а также ссылочка на него будет как всегда в описании. Если у вас нет никакого чита, переходим во вкладку Exploits и скачиваем любой предложенный чит. Либо Star, либо Splash. Напомню то, что Splash используется с ключ-системой, Star без ключ-системы. Сегодня буду в ролике показывать Star Legacy. Далее копируем название. Сразу скажу то, что название нужно копировать без плюс один, потому что, к сожалению, на сайте, если в названии будет плюс один, к сожалению, скрипт не получится найти. То есть нужно копировать именно вот так название. Далее вставляем и нажимаем поиск. Вот появляется скрипт, пока что он один, но в дальнейшем будет больше. Значит, чтобы нам его получить, нажимаем кнопочку скачать. Далее еще раз скачать. И вот появляется скрипт. Как видите, все очень просто и легко. Дальше заходим в игру, открываем чит. Заходим в настройки. И ставим DLL, какой вам больше нравится, тот и используйте в принципе. Вот этот скрипт, который э, на сайте сейчас есть, он работает абсолютно на любом DLL. Вот, также вот последние два дня какие-то проблемки с кренелом. Не знаю почему, вот я уже второй день пытаюсь через него заинжектиться и почему-то не получается. Ну ладно, в принципе я думаю они пофиксят. Вот, а я значит выбрал DLL от VRDevs. он без ключ системы. Далее возвращаемся обратно, нажимаем inject и ждем когда заинжектимся. Так, все отлично, инжект прошел. А, далее вставляем скрипт в сам чит и нажимаем кнопочку Exclude. А, вот появляется скрипт, как видите самый такой просецкий, но зато крутой. А, есть две функции, это After Rebirth и After а, Проверяем первую, смотрим. Как видите, все отлично и прекрасно работает. И очень быстро накапливаю блоки. И есть After Rebirth. Давайте проверим. Uh, да, как видите, реберс тоже делается. 16 тысяч блоков. Вот давайте быстренько накопим и посмотрим, Произойдет еще один реберс или нет, когда вот эта вот панелька открыта. Я думаю, что да. Так, еще чуть-чуть осталось. Буквально секунд 10-15, я думаю. И накопим. Чуть-чуть осталось и... Все, отлично. А далее включаем функцию опять After Rebirth, И смотрим, сделается он или нет. Да, как видите, все получилось. То есть After Rebirth тоже работает. Все четко. И дальше продолжает строиться башня. А, ну, такой, в принципе, крутой скрипт. Я для вас сегодня нашел. Кому понравился, можете поставить лайк на видеоролик, написать любой комментарий.